Всем здрасте! Сегодня мы будем собирать модернизированную блокировку спрут второго выпуска вот. с небольшими переделками. Вот. Вот. Небольшие переделки были произведены Везде. вот в этой части. То бишь крестовину мы переделали, вот и мы сделали. Дай покажу. Дай покажу. Установили стопора другой конструкции. Дай, дай, стой. То есть вот здесь вот мы просверлили отверстие на четырех. Вот здесь вот руки убери на крестовине короче вот здесь вот здесь вот здесь вот везде я просверлил отверстия, установил стопора да, вот эти вот вот такие вот если на старой блокировки они были под плоскую отвертку сейчас я сделал это дело под, под уже шестигранник под, под внутренние шестигранник да вот Держи. также как в первом видео значит, были установлены мною сюда вот такие бронзовые или латунные шайбы для уменьшения трения по корпусу. Потому что корпус, скажем, он ничегонный. Ну, убери, убери. Ну, вот, чтобы э, корпус ничегонный, и вот э, на старой блокировке у меня вот здесь вот в этом месте шла выработка довольно-таки сильная. Вот. И поэтому я решил поставить такие шайбы для уменьшения трения. Вот. Тормозни, Также... Тормозни, дай. тормозни. Также я уменьшил толщину толкательного корпуса вот этого вот. Так, чтобы... Дай, дай на секунду. Вот. Сейчас попробуем показать вот сделал проточку здесь, здесь соответственно здесь и вот здесь вот ну, шестеренка так чтобы ходила. шестерня свободно проходила иначе она цепляет. при работе поршня и при работе шестеренок дифференциала при прокручивании колеса одного например да, вот, она начинает зацеплять за край. Вот это не совсем хорошо. Так, ну, начинаем сборку. Продолжаем сборку блокировки. Обратно разборка. Она вместе шея с этими идет, да? Да. Дожди, то, Перед yeah. проворачиваем теперь пружинки, вставь. ставим пружинки Покажи пружинки Боком поставь вот, Устанавливаем пружинки, проворачиваем, ставим в рабочее положение Все Теперь продолжаем сборку сателлитов. отмечены, да, у нас какие а, стопора, да, не отмечены. каждый стопор идет подогнан к своему месту, так чтобы они под свой крест, да, под свою, скажем так, под свою ось. Покажи, а вот, все? Эти, покажи вот эти места. Ну, это отметки, да. Вот здесь вот. Все ручная да. сборка. Да, на секундочку. Они вот здесь вот имеются выточки. Вот. пришлось их подгонять каждое значит, ну, по своему месту. Потому что если было бы сделано на заводе, все, ну тут было бы проще немножко. Пришлось вот болгаркой немножко выбирать, делать выборку. Вот. Впоследствии я это дело, конечно, устранил отток. Вот, чтобы было намного проще все это собирать Да, кстати, покажи старую крестовину от которой я Старая крестовина, вынужден, ни на что вынужден был отказаться вот, Видно что люфты. Здесь и люфт, массивые, и продольные. Вот разбери ее. И разбери. Нету ее. фиксации да. плотного прилегания к основной части. Ниже. Вот на фоне. Покажи стоп. Вот зазор. Зазор ну, очень не большой. Не дергайся, не дергайся. Да, ты Можно даже померить. Получается зазор здесь большой. Около 3 миллиметров-четырех миллиметров. 3-4, ну примерно 2-3 метра какие 2-3 присутствуют. Смотри. Вот на свет. Вот она полностью фиксирована, вставлена. О, видно, да. Так, а, и еще маленький косяк, то, что я вот тоже мне это очень не понравилось, то что.. И Центральная Дай, ось сквозная. То, что центральная ось сквозная. Сейчас очень хорошо видно. Вот, соответственно, получается что? Получается, что здесь. Ось ослаблена. Тем, что здесь ну, нету монолита. В моем варианте, то, что я переделал, оно получается целиковое. Заход вовнутрь порядка 4 мм. Соответственно. И боковины проточки тоже меньше. Есть соприкосновение без люфтов, без всего. Да, она плотно ложится на ось, получается опора довольно-таки большая, плюс по всей поверхности, плюс центральная да, и плюс в совокупности того, что она поджимается вот этими вот стопорами, вот этими стопорами она поджимается вовнутрь получается довольно качественная сборка мы собираем остальные четыре сателлиты шайбами Помощник наш спит, отдыхает, его упутали, такой вот замечательный помощник. устанавливаем космическое кольцо устанавливаем да. да. колечко, удерживающее крестовину от, от раскачивания Наживляем центральные, нет. У тебя три пустая, да, четверка. четверка пустая. Ну, четверка пустая. Тройка там три насечки. Ты бы все-таки в боковину бы вставил, отцентровал бы ее? Еще одна. Отцентрую на, начали боковины? Я, я наживляю тут. Подожди. Подожди Боковыми отцентруй. Сейчас отцентрую. В эфире этого не надо слушать. Да, и пиво в эфире тоже пить не надо. Нет, пиво надо пить. Ну, какая сборка блокировки без пива? Как нажрешься вечно тянет что-нибудь разобрать, перебрать, особенно модернизировать. Это да. Отцентровалые? одета да все сделали все нормально все работает переворачиваем <coughs> и фиксируем границу. крестовину да фиксирует крестовину Начало в центр ты их по местам поставил да. а где где это сам? я сейчас покажу шестигранник ты где не видел? вот у меня получается а, да. Стоп. вот раз два где еще одна? Да, я сверху покажу. Получается раз, два, три и четыре. Четвертый фиксатор. Четыре фиксатора оси. Ну, на всякий случай, если вдруг, вдруг, вот эта вот центральная ось у нас сломается. Ну а так вообще, для того, чтобы она вообще там мертво сидела и крест не шевелился никак. Ни в какую сторону. И так можно делать только две вот эти на коротких. Да. Завод почему-то делают только две. И то вот они сейчас стали делать на шплинтах. В принципе, это неплохо. Но мне лично это не нравится. Я решил переделать. под шестигранничек очень удобно закручивать и откручивать разбирать и собирать блокировку Ну, бросим вот, все плотно надежно все работает все швелится да, довольно таки мягенько все ходит да. ну, переверни Я сейчас покажу что все заподлицо а с стороны лучше. нет ты переверни сейчас вот. все эти болты и гайки стопора они заподлицо не мешают и выворачиваться они не будут потому что они подпираются где эта шайба вот той шайбой, вот этой крышкой они подпираются вот. направляющей является у нас вот эта втулка вот этот направляющий у нас является то же самое направляющий для крышки вот. то есть все получается довольно таки нормально. Приступаем к дальнейшей сборке. Болтики я поменял на каленые. такие вот черные каленые болты. Вот. Но мне так больше нравится, честно говоря нежели сыромятные обычные белые. Давление на разрыв у них больше. Ну, вообще они прочнее. Люблю, чтобы было все хорошо. По большому счету это не критично. Заводские болты тоже неплохие, хорошо держат. Вот, но это так. Мой маленький прикол. Навели. Сейчас затянем. Ты руку убери, чтобы видно было. Что ты там делаешь? Затягиваешь. На 7 килограммов. Ньютонных метров. Да, гемометрическая рука. Там встроена шкала внутри. Вот это болта -то тоже. Как пукнул, значит хватит. Может, говорить не надо. Э -э -э. Пухнул это да уже, машу. Главное, чтобы штаны не разошлись. Ну да, да. Все. Мульсом. Переворачиваем. Все крутится идеально. Мягко, плавно. Шоршисто все. Брызни туда смазочки немножко. Ага, чтобы засрать не ящик. Да ладно, твой ящик ничего с ним не будет. Очень хорошая смазка, особенно на морозе. Хорс. Превращается в макрофлекс. А в умелых руках не только макрофлекс. Да. да. Она и тут уже начинает превращаться. Но это уже не стоит. Главное, что свою функцию она выполняет. Мазь есть, это хорошо. Ну а что, это ставим или ту? Нет, заводскую ставим. Вот это? Нет, заводскую, это не что? заводская. Это тюнинг усиленный. Это для... Подубойной машины. Да, это для спорта, для разрезных мо... мостов. Вот для ну, ну, скажем вот так, подожди, для заводских мостов колхозных и гибридных вот у меня колхозный мосты я вот для себя сделал такую заводская в принципе тоже сейчас она усиленная вот. они сделали усиление сейчас покажу вот в этой части вот они усилили сделали толще ее стали использовать другую сталь более прочную вот ну поэтому сегодня будем собирать на этой крышке поменять ее в принципе никаких тру... сложностей не представляет держи Так что в принципе с некоторыми незначительными доработками блокировка, в общем-то замечательная. У меня она работает уже более трех лет. Будет ходить долго, сейчас. На уазике. Да, вот с моими доработками я думаю, что она будет практически вечная. Менять только периодически вот эти кольца уплотнительные, потому что резиночка все-таки имеет тенденцию стираться вот ну, и соответственно ее надо будет поменять хотя бы там раз в год раз в два года руку бери инструменты гидора покупайте ладно рекламу делать Вам за это не платят так что вот блокировка собрана готовы к установке на автомобиль очень рекомендуем